Да. Ага. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. То есть я здесь вообще первый раз, вообще на Мальдивах первый раз. Сразу же. Адаран, целек, угардан. Короче, нифига ничего не понял, сами прочитайте. Ну ну, ну, ну, ну. пойдет, давай. Давай. О, да-да-да-да. Очень трудно понять друг друга языковой барьер. Видите, виллы. Право-лево, виллы, право-лево. Какие-то теннисные корты, множество Остров, я так понимаю, большой Сразу сквозь лес, пляж везде, повсюду Лежаки, и на острове нет никого посторонних Природа, конечно, буйство природы Сумасшедшее Все, приехали Сейчас нас будут встречать, сейчас пойдем Вот, паркуемся Паркуемся только не сбоку будем выходить Не по лестнице, а через нос Корабля Вот уже персонал встречает гостей Мощная маха. Ехали быстро. Так, он сказал возвращать. Не надо, да? О. Так, сейчас, сейчас секундочку, ничего не оставил? Так, ничего. Все. Да. Ага, здравствуйте, здравствуйте. JBL. Ну и вот. Буль-буль-буль! Да не бойся. Ой, Ой. все в телефонах, непонятно в чем. Приехали дикие русские. А рыб Рыба. полно. Прямо они, прям рыбки плавают. А вон они на дне. Вот большие здесь. Ладно, посмотрим, что это будет за отель. Приехали, в общем, заселяемся. Дальше расскажу, что как было. Идем, в общем, после того, как вы приезжаете на лодке. На этой, вон туда. С водного ресепшена передвигаетесь Далее на нормальный, натуральный Я, правда, не знаю, как у них Выглядит натуральный Вот идем, в общем, пешком Кого-то взяли, увезли на электрокаре Ну, мы пешком пройдемся Сразу же, что мы видим? У берега водоросли И бонаква плавает, бутылка целая Вот все, будешь будешь вот это Это, это лечебная водоросли Ты ей будешь обмазываться И помолодеешь сразу же на пять вот оно, в принципе, черт. Коралловый риф, как и все. Бассейны есть, уже радуют. А, то есть я здесь вообще первый раз, вообще на Мальдивах первый раз. Сразу же. Адаран. Целек Угардан. Короче, нифига ничего не понял, сами прочитайте. Если честно, английского не знаток. Посмотрим дальше. Деревья? Ну, деревья как, как в джунглях деревья, а не в Африке деревья. Ладно, короче, надо заселиться и чего-нибудь хряпнуть, если честно. Вон они детские площадки повсюду. Мы на острове, короче. Басик, надеюсь, что нормальный, надеюсь, что он не один. Да, все-таки вот какой он ресепшн здесь. Сейчас посмотрим. Днем заселяться. И вай fi очень хочется. Ксения, если не трудно, вай-фай как-нибудь бы. Вы, да? А, хорошо. Так, это ресепшн. Сразу же хотелось бы чего-нибудь... пока нету. Пока нету, не вижу я. Наверное, надо идти куда-то туда. опа -на. Тут какие-то у нас минус первые этажи еще есть внизу вода. Судя по всему, какая-то рыбья ферма. Да, по-любому. А, вон магазинчики. Ладно, посмотрим. Выпивку не вижу никакой я. Пока заселяюсь на ресепшене, получается еще один бассейн. Это алкаш-бар, как раз таки. Сейчас выпивка. ну, ну, ну, ну, ну, ну, Ну пойдет, давай. Давай. О, да, да, да, да. Очень трудно понять друг друга языковой барьер. О, спасибо. Спасибо от души. Всё, сейчас найдем друга. Вечером музычка, судя по всему, но потом посмотрим, подснимаем. Народу много. Так, пока на ресепшене заселяемся. Идем потихонечку на заселение. Так, это наш остров. Вот он остров. Где мы сейчас, я не до конца понимаю. А, где-то, где-то, где-то... Вот, вот здесь похоже, что... Да, судя по всему, если мы приехали вот сюда, потом прошли вот так. Да, наверное, вот здесь мы. Ладно, разберемся позже. План понятен. Че, Леша, давай. Ты че? Ты я? че? Я? я реплейбл. Это тебе, какая разница. Это мне. хочет этот, бери хоть что-то. Давай. у темный, у меня свет. А, мне туда немножко долбанули. Слегка перепутал, но я его вовремя остановил. Все, давай. За приезд. О, вон, там вообще да? <связанная> О, красота. Отлично. Водку убери, что-то. Да, Запивай на здоровье. А это что у вас, скажите, пожалуйста? <связанная> водичка с лимоном. Да? Водичка с лимоном? Да, ну, сейчас попробуем водичку с, с лимоном, пока Слышать. все заполняет. А Вон дети уже сидят, и играют. Уже. Позже да. в остров поснимаю. Интересно, посмотрим, ну, да, или нет. На приезд. Найдем. Да, за приезд. Давай. Вода с лимоном еще какой то фигню. Да, и с сахаром, судя по всему. Вот при... Пока вы заселяетесь, пока вот эти вещи заполняете, вам приносят вот такие вот Короче, ребята, я еще с кислой миной по причине того, что до этого сутки не спал. На машине ехал в Москву, потом с Москвы перелет. То есть, если честно, не люблю летать. Перелет для меня это очень беспокойно. Здесь, поэтому я, может быть, не совсем улыбаюсь. Смотрите, какие деревья. Деревья экзотические, не такие, как в России. Видите, тут есть и русские надписи на русском языке, и на английском. Очень много людей оставляют. Видите, вот такие вот сердечки. Ладно, идем в наш отель. Пора идти в наш отель. Я сейчас немножечко подзаправлюсь, буду намного веселее. А то, видите, да, с кислой миной хожу по отелю. Блин, очень, конечно, печально то, что языковой барьер, не совсем все понятно. Ну, в принципе, я думаю, сориентируемся. Я тоже вот, ездил в Турцию, ездил в Доминикану в прошлом году. И, вы знаете, поначалу первые 2-3 дня как-то тяжело, а потом уже на раз-два осваиваешься. В общем, территория такая, видите, виллы, право-лево, виллы, право-лево. Какие-то теннисные корты, множество. Остров, я так понимаю, большой. Вообще, сам остров, судя по всему, это коралловый риф. Ну, как и в Доминикане, судя по всему. Вот какой-то китс-клуб. Вот туда надо маленьких пандаонных ребятишек сбагрить. На английском, очень жаль. На самом деле, вот плюс в Турции и даже в той же Доминикане многие надписи, вот мы были... Какого там Пунта Кана. отель забыл как он, правильно Сиринада Пунта Кана. И вот там были надписи, они дублировались на русском языке. За турцем вообще молчу, они пишут на английском и тут же дублируют на русском. А здесь как бы я не вижу никаких дубликатов русских, но зато гид, девушка здесь присутствует русскоязычный человечек, который постоянно на связи 24 на 7 практически. Она же живет здесь же прям на этом острове и русскоязычным отдыхающим. Она предоставляет свою услугу. Вот она мне помогла, допустим, подключить Wi-Fi. Потому что без Wi-Fi wi я не могу. Минута в Романге стоит порядка 670-670 рублей за одну минуту. он какие-то экзотические птички там ругалась только что, говорила. И вот на острове, вот видите, тротуар вот, шумит наверху, как наверное, какой-нибудь. Я залезу на эту пальму. На Доминикане не смог залезть, а здесь залезу. Все-таки все равно. Вон, видите, все на английском. В общем, остров есть что изучить. он птичка какая-то идиотская. Там еще мамош, макака, даже не исключено. Кто ты, блин? Вон, они сидят две штуки. Надо не сидят черненькие. Ну и хрен с ними. Пойдем дальше. В общем, гуляем, идем нашу будку. Посмотрим, что это за будка. Обещали, что домик будет прям у самого моря, потому что путевка вышла недешево. И надеюсь, что оправдает то, что я не ожидаю. Ну, короче, вот так вот я выражусь. Смотрите, вот есть домики вот здесь. Судя по всему, здесь живут люди, но они не прямо у моря. Они, то есть вон, вон оно море, вон оно видно, не у моря. А мы сейчас идем к домику, наш домик должен быть вообще прямо у моря. Вот так вот возможно будете идти вы, потому что я уверен, мой вот этот вот сегодняшний поход, приезд в этот отель, если честно, я даже не совсем запомнил, как, как выглядит название нашего вот этого непосредственно отеля, Адриатика какая-то что ли. Вот вижу какие-то домики, да, вот они домики с выходами туда. Хижины, видите, все они пронумерованы, но я еще как бы догадывать, что это домики явно не уличные. Туалеты, потому что внешне у нас в России так выглядят туалеты, но ну, только что крыша не соломенная. И, А, да, это и есть наши домики Все, вон они пошли бля. Я уже представляю, что там Надеюсь, что нормальные домики Потому что сзади выглядит, как будто бы говном мазаной по помазкой снаружи Ладно, короче, территория большого Большая острова, вот идем в сторону моря Идем якобы к домику, но Что-то я никак Видите, да, вот каждый домик вот так вот пронумерован Циферка Хорошо, что не отвалилось Судя по всему, это и есть наши домики Что-то они маленькие я думал, что домики-то побольше будут. Все это с выходом напрямую на море. О, о, да, вот оно вот так. То есть, Вот они, домики. Домики-говнодомики, блин. Сразу сквозь лес. Пляж везде, повсюду. Лежаки. И на острове нет никого посторонних. Блин, надеюсь, что домики большие. Потому что, исходя из того, что я думаю, наверное, тут, ну, может, квадратов 50 максимум. Надеюсь, хотя бы они двухкомнатные. Это будут наши... Друзья, мы прилетели к компании, наши друзья, и мы, вот, домик 215, терраса, подходим к домику 215, подходим, вот он. подсвечивается, чтобы ночью не промазать, столик, столик, и выход к морю, ну ладно, я пока туда не пойду, пусть там размещаются, давайте, кидаем барахло свои и пойдем, пойдем пройду, вот они, вот так вот домики, как я их уже назвал, говнодомики. И вот от них мы идем в сторону моря. То есть получается, в принципе, все на первой Береговой. Куча таких вот, как оно правильно качалка. Поспать. Я вот сегодня, наверное, буду вот здесь спать. Надеюсь, ночью ни один комар не прилетит. Потому что если скотина-комар прилетит, какой-нибудь малярийный, он мне высосет всю кровь. Я до утра не доживу. Удобно, что на берегу все в деревьях. Исходя из этого, то есть солнышко, оно, ну, вероятность гореть, она минимальная. Име... Ох, крабы. Сразу же крабы. Вы ее видели? Ёкарный бабай, сколько вас здесь? Крабы, все с крабом. Я сюда ночью не пойду. По-моему, эти крабовые крабы за ногу могут кусить. Да, я был прав, ребят. Такое же устройство острова. Кораллы. Коралловый риф. Это все остатки кораллового рифа. Вот он. Прям кораллы на самом деле. Он рыба прям здесь. Рыбачить хорошо. Он крабы бегают. Вот, шумоголовые. И вот. Природа конечно. Буйство природы. Сумасшедшая природа. Вот это вот атмосфера. Персик такой же слегка размытый. Видите, да, из бетона они его отливали в свое время. И вон наши домики. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Все, пошел располагаться. Первый день заселились. Пошел я вовнутрь. Здесь будем отдыхать. А вон, судя по всему, супер лайтовые виллы. Хотя, если честно, я не до конца понимаю, в чем в них лайта. По-моему, вот это даже лучше, чем то. Просто там вот где-то, ну, прям м -м, вынесенные виллы. Получается, на каких-то сваях, вон, прям в море, ну я до туда тоже дойду и вам их тоже покажу все, пойдем дорогие друзья, иду в домик пора заселяться потому что что-то кушать хочется